Здравствуйте, сейчас я покажу вам, как подключать и использовать внешнюю обработку для заполнения табличной части приходной накладной по данным о продажах, из расходных накладных данными и данными просто списком номенклатуры, с какими-то отборами. Вот Итак, нам, нам нужен раздел администрирования. Слева выбираем гиперссылку «Печатные формы отчета и обработки». вот у нас гиперссылка, которая позволяет подключать дополнительные отчеты обработки мы на ней щелкаем вот и создаем новую обработку создаем мы ее выбором из файла вот файл поставки обработки обработка полностью автоматически в общем-то все поля заполняет в назначении обработки можем увидеть, что предназначена она для документы поступления товаров и услуг вот ну собственно там мы ее и увидим так записать и закрыть вся обработка будет добавлена в информационную базу ей можно пользоваться давайте посмотрим как это можно сделать для этого мы пойдем в раздел запасы и закупки документы поступления после того как вы добавите обработку у вас в списке документов появится кнопка заполнения вот. но мы создадим новый документ посмотрим как его можно заполнить давайте выберем здесь какого нибудь поставщика здесь пример приводится на демо базе который поставляется компанией 1с управление торговли 11 редакции в данном случае рассматривается релиз 11.09.12 вот выберем здесь соглашение договор комиссии давайте возьмем вот и теперь можно будет нажать эту кнопку, которая опять же здесь появилась благодаря тому, что мы нашу обработку добавили. Это штатные средства, никакого изменения конфигурации. Вот все типовое и стандартное. Так нажимаем эту кнопку. Программа нас предупредит, что данные должны быть записаны. Нажимаем ОК. И перед нами сейчас появится список внешних э, обработок, предназначенных для исполнения табличной части. Давайте мы нашей обработкой воспользуемся итак вот открылась наша обработка можно заполнять а, табличную часть приходной накладной данными об о продажах то есть это у нас отчет о продажах то что вы а, то что будет перенесено в документ а, отображается здесь в корзине корзину можно скрыть и будете видеть просто всего общую сумму, которая подобрена товаров либо, опять же, показать. Выбор запоминается для дальнейших сеансов работы. Вот. Так что, как удобно, так и используйте. Итак, мы за весь период будем формировать, то есть флаг период снимаем, вообще-то может какой-то определенный период формировать и можно смотреть продажи конкретных позиций и номенклатуры. Ну, давайте возьмем э, товары из группы вентиляторы, пылесосы и кондиционеры, сформируем отчет. <coughs> вот проверим, какие-то сюда данные попадают. Если данные нас устраивают, то их можно, в общем-то, перенести э, в уже нашу корзину, в товары, которые потом мы перенесем в документ с помощью специальной кнопки. Для того, чтобы перенести данные зачета в корзину, нажимаем кнопку ⁇ Перенести данные зачета в корзину <coughs> ⁇ Данные будут перенесены в корзину. <coughs> Прошу прощения. Порядочиваются они по алфавиту перед переносом в корзину. Ну, вот вы можете видеть, да, что вот вентилятор вентилятор, да, вот 142, 142 цена берется из соглашения с поставщиком, с которым мы оформляем наш нашу переходную накладную, в данном случае вот из соглашения договор комиссии вот, таким вот образом можно заполнять, используя отчет есть несколько вариантов отчетов в том числе есть возможность заполнять просто списком номенклатуры например опять же, можем захотеть заполнить номенклатуры добавить номенклатуру какой-то другой группы, которой, например, у нас на складе еще нету или мы ее никогда не продавали то есть данных и продаж нету, но поступление хотим оформить вот в этом случае мы выбираем эту группу ну например давайте возьмем там телевизоры количество, которое Будет по умолчанию использоваться. Отображается здесь. Можно заполнить каким-то значением по умолчанию. Вот и на да? И тоже сформировать отчет. Можно без сформирования сразу перенести в корзину. Итак, вот все телевизоры, которые есть у нас в базе, сюда будут добавлены. Вот количество, которое попадет уже в корзину. То есть то, которое вы здесь ввели. Остается просто нажать на кнопку «Перенести данные из отчета в корзину». Так вот, у нас появились здесь в корзине две наши строчки. Цена, опять же, цена поставщика по соглашению. Вот и таким образом можно, используя различные настройки, заполнить корзину таким образом, как вам нужно. Именно тем, что вы хотите заказать по данным продажах или просто списком номенклатур. Можно прям всем списком. Да Для этого достаточно снять просто этот отбор. Кроме того, вы можете использовать данные из расходных накладных. Вот список всех расходных накладных. Вот Вы можете его фильтровать по самосмотрению, как в любом динамическом списке. Вот По какому-то партнеру или организации, вот либо менеджеру. Ну, давайте попробуем, по, там, например, по партнеру. Ну, можно воспользоваться по простой фильтрацией по поиску. Поиск управляемого приложения работает, по сути, как фильтр. Вот, можем посмотреть все расходные, которые куплены конкретным партнером. Слева отображается список расходных накладных. Справа отображается э, табличная часть э, этого документа. Вот, соответственно, вы видите количество, цену закупки там и так далее. Вот, и можно, собственно, Двойным щелчком перенести данные из одного документа. Просто двойный щелчок я сделаю сейчас по документу. Вот данные о, о, о вентиляторах были просто ну, увеличены. Информация о вентиляторах. Да? Вот у нас здесь было вентилятор бинотон. Две штуки. да вот он, вентилятор Alpine Binaton, 144. но я сейчас еще раз. Вот дважды щелкну. Видим, что он стал 146, то есть данные изменились. Ну, аналогично можно э, подобрать любые позиции. В том числе можно в управляемом приложении сразу несколько выделять. Накладных удерживая клавишу Ctrl или Shift. Давайте вот я удерживаю клавишу Ctrl. Я несколько расходных выделю разных абсолютно, вот где-то можно не обязательно подряд идущие. Только теперь нужно нажать кнопку перенести несколько документов. Вот и все данные из нескольких документов будут добавлены. ну Вот мы видим здесь э, там добавились мясорубки, э, комбайны, белочки там и так далее. Ну, естественно, у которых, те товары, у которых нет цены поставщика, они, естественно, сюда не попадают. То есть можно корзину добавить и из расходной накладной вот кроме того вы можете конкретные строчки добавлять если вам не нужно всю расходное, а только одну но вот давайте еще раз проверим на нашем э, вентиляторе вот его сейчас 146 штук вот я дважды сейчас щелкну опять по этому вентилятору вот и станет уже у нас 148 штук. То есть увеличится количество заказанного товара. Логично, можно несколько строчек, удерживая клавишу Ctrl или Shift, выделить. И тоже перенести вот с помощью специальной кнопки несколько строчек. Опять же в корзину. Вот все это здесь накапливается. Ну, вы видите, уже Alpine стало 150, Orbit стало 56 вот и так далее. Вот. Кроме того, вы можете воспользоваться стандартными возможностями подбора, которые есть в управлении торговли 11-й редакции, просто выбрав э, ну, какую-то продукцию, которая вам интересна, там, кухонные электроприборы, например, да, и добавить уже то, что вам нужно, там, соковыжималку. Так, Цена у нас на этот товар поставщика не установлена, но пусть она будет стоить 1000 рублей. Вот. ну вот цена где-то есть, давайте возьмем MULINEX добавим, вот у нас сейчас одна штука мы сейчас давайте еще 10 возьмем э давайте 20 возьмем немножко промахнулся стало 21 да, вот. сейчас уж не промахнусь этого давайте 10 возьмем <свы> вот таким образом можем подбирать и то, что нам нужно опять же по цене поставщика и также можно использовать номенклатуру птичка, если вы ее заводите и ведете в программе. Ну, соответственно, тоже подбирать эту информацию. Вот Вся необходимая, все необходимые настройки подбора, которые есть в стандартном подборе, тоже здесь есть. Все необходимые настройки, в общем-то, работают. И можно их использовать. И После того, как вы подобрали всю необходимую продукцию, которая вам нужна, проконтролировали, это можно ее редактировать в табличной части непосредственно, да? указывать нужное количество, вот, редактировать информацию о цене, пусть пылесос 2000 стоит у нас, вот и после этих всех необходимых манипуляций остается только нажать кнопку, которая находится в левом верхнем углу, перенести в документ, вот и данные будут перенесены в, нашу, в наш документ. Вот сейчас он пустой. Вот, нажимаем кнопку перенести в документ. Форма подбора будет закрыта. Вся подобранная вами информация будет в документ перенесена. И уже сможете продолжить дальше работать. Нюансом работы обработки является то, что документ после переноса данных из подбора записывается. То есть он уже записан. Специально записывать его не нужно. Остается вот только откорректировать соответствующим образом и провести. Благодарим вас за выбор нашей обработки. Пользуйтесь на здоровье. Ну и заходите к нам на сайт new1s.ru Всего вам доброго, успехов вам в работе, до свидания.